Скажите, а внук у вас Луганский был, да? Ну, в роты. Здесь ждали Луганскую народную республику? Ладно, вот так пупы вопрос. Конечно, да. А внука давно не видели? Шесть лет. Нельзя было общаться, да? не ко мне через день, каждый день приходили. Одеваш внук, и все Искали. Да я наконец-то могу встать, что да, что они подходили. Я плакал вчера, как вы видели наших арбей. Вот да я вчера на воду, в воде колодца, я брал воду. Я как увидел, что они здесь, я плакал. Спасибо, говорю, ребята, что вы пришли. Спасибо. Дай бог вам здоровья всех. всем. Всем Очень рады. Мы вас восемь лет ждали. Но мы не ожидали, что нас в четырнадцатом году здесь бросят, оставят. Ну ничего. Все прошло. Мы живы, мы выжили, мы рады вас видеть.